И всем привет, Макс Риск. Как вы помните, в прошлой серии у нас тут, конечно же, дело дрянь а тут вообще. Поэтому... Что скажу? Пошли в бой. Э -э, потренируемся где-то здесь. Тут мы уже тренировались. Окей, я понял уже. Так, ежедневные события, они еще... Ой, достигни засторонения. уровня а, блин, вечный. капризничает Вот туда. И... Туда, но мы, кстати, не сражались. Ох ты, ⁇ -мо ⁇ прокачано блин оранжевый нужно всех синий брать да серебро мы их не дали но в принципе не слишком сильно нас слушайте по мы никак не прокачались так а теперь что можно как понимаю так синий может вот, быть у нас синяя карта колода я думаю, нас тащит дать вот о повторяемся волну, чтобы получить больше наград и забрать достижения в Play маркете В принципе, кстати, можно на 2x использовать офигенная штука. Ну хай, они вообще тащат. Как думаете, затащим или нам помогут еще в этом? Я помню. Там, если будут слишком сильные Враге сразу влезаю в катку и помогаю вырваться из лоб врага до да? говорится игра без звука ясно ясно давай на скорости ударом вообще шикарно скорость играть Первый настоящий ниндзя да друзья пока играется так скажем я рекомендую канал макс риск в вкладке видео заходите лайк like, ставьте также закреплен комментарий есть дискорд ток лайк вк инстаграм тут также тоже есть по канале можно поискать также рекомендую наш нашего спонсора он называется канал риск старт зуба зуба в общем вот игра это не его игра поэтому лайк поставьте тут и закреплен закрепленном комментарии есть ссылки то как-то они не отображаются некоторых видео что-то и запрещает ну и ладно, нам это не запрещает. Ну потом ставим. О юму, а, уже третья волна. Слушайте, йоу! ты что они справляются между прочим? Ты как вообще понимаешь, ты вообще ничего? Чё? в одинаковые? И у него больше приемов? Неужели у меня четыре звезды? А 3 три. там вообще не понял? У кого-то больше звезд, а у меня меньше. Ооо! Максимум уровня раз! И карашка для вольвища, Као! или что там? Сореза шум. Йо-йо! Йо-йо! Так, давайте дальше. Офигеть! пашет <с> это будет сильного начала так ну что мы даже на автомате идем на отклать потому что мы ап 200 уровнем прям ровно, слушай брол а ч ⁇ то я думал то что ты слабая ты оказалась слишком сильным ну ладно я тебя не доценил так скажем не доценил Да, кстати, может нам потом зайти в ВК у нас, ссылка в комментарии. Там прям все социальные сети, возможно некоторые там вроде как не ставлю, так что придется искать найти где-то искать других роликах или о канале. Но там тоже не все, там уж ограничения по ссылкам. Так что придется как-то так вот побороться да, 242. всем атаки. Потом okay. Микки Маджи, но носит удар слабости. Ну ладно. Убам! Признаете на скорости света офигенно М -м -м, смотрится. Да, смотрится офигенным. Так, слабость, удар. Снова удар. Промах, удар. Критически лагает. Ага, вижу. Удар, Микки. Удар, солнце Удар, силы сенсея. Слышь, блин, а курты -ку тебе блин и блин. На Бум! слабость и победам. Отлично. Три звезды Ты мне в карман. Может быть, новый уровень будет. О, некоторый уровень прокачали. Отлично. Да, не, на прокачку уровня забираем. Так, мне интересно, что еще есть. А, вот это тут... Вот. Скоро мы всех победим, что эти подписчиками всех побеждаем. Ага. Ага. Ну пошли. Они и так крутые без меня, так что затащат. Без меня. Так, вроде бы не сами не тащит, ясно. Да на автомате, по то прям трое лет лету гряжду, слушайте. Это опасно. Одинаково еще. Трое фиолетовых цветов одетых. Ну как опасно. О, ну здесь уже не опана. Этот э, тройди наши Типа <смех> давай. 500 купы, отлично. Где я прокачиваюсь, а в файмаркете? Там вообще конкуренция большая. Кто много играет, это побеждает. Я на тупо не займу, конечно же ну хоть какое-то ну покажу, насколько я сильный. Там также может друзья кто гуляться по что я играю, там будут отображаться на значки, может меня там найти и посмотреть во что я играю и какими я получаю достижения, чтоб тоже, чтоб тоже свой уровень прокачать по быстрому, если хотите со своим другом сражаться, кто того и бороться и все остальное будет наша кормная каточка это у нас третья волна побеждаем отлично ой подожди может во что придумаем бро если мы не всех не излечим то она будет официально говорится что он будет кирдык удар сенсей. бам! А, смертельный. Не добивающий удар. Так, и добивающий удар. Бам, оба бам. Получается три звезды но Ну, прекрасно получается. Карта просто прекрасная. Бам. Результат. Так, прокачка, ну. Там капля осталось. Все 15-100, а потом 16 -го. Как помните, было 26 из 60 из 60, 60. Теперь стало 29 из 60. Потихонечку мы поднимаемся уровнем. Так, у нас тут первая черепашка. Семья мы нашли. Мы тут еще похитители мутанта. Потом одна нога там, другая здесь. Потом сердце тьмы. Потом дом Кренгов сражаться будем с ними потому что интересно вы из x всегда непривычного потом герой в полупанцере уп... полупанцер Ах, и потом все блин 22 процента из там это все реально так тут пишется достижение тут пишется ежедневное задание главное конечно же по желанию посмотрите видео баксов. Ох ты, хорошо, прям. Ага. Видно, этим за таген мутагенты миллион 10 тысяч раз. Такой есть. Офигеть, я а вообще, наверное, геймплейджи в этой игре. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. С вами Макс Риск и матч его космоса парнись О, прям. Очень-то такое. Последние новости. Угу. Ладно, всем удачи, пока это мои новости. Подключитесь к Фейсбуку, получите... Да, подключаемся, давай. А, чё, блин. А -а -а. Ладно, потом. Всем пока.